хотел бы сделать небольшое отступление. Из прошлого ролика по разбору головы, я говорил, что у меня 3D принтер не в самой большой области печати. И пока всего одна штука. А так как печатать тут нужно будет все и вся, то я хочу сказать, что параллельно буду делать второго робота. Пока не скажу какого, но тоже из известного вам фильма. И я выбрал его потому, что там 3D печати будет самый минимум. Основная ебать будет с пенополистиролом, эпоксидкой и стеклотканью. Хотя забегая вперед, я не знаю, получится ли данный робот сделать вообще, так как в фильме он рисованный. Хотя его делать хотел уже после окончания работ Джонни Пятым. Но потесав репу, зная, что Ютуб не любит, когда ролики долго не выходят на канале, решил делать его параллельно. Всем привет, с вами как всегда Вадим Ерлаков. Осталось повернуться того разбора еще на 2-3 ролика. И дальше пойдет чисто разработка. Сборка, разработка, переделка, сборка, хуйнярка... И, короче, вы поняли. Но я не просто так делаю предварительный разбор полетов, так как некоторые решения наших зарубежных коллег, да и также впоследствии моих, иногда мне, мне кажется или сильно заумным, или не продуманным до конца. Я надеюсь на вашу помощь, мои друзья-подписчики, а также просто зрители моего канала. Не стесняемся активно комментируем мое рукожопство Это самое главное. Поэтому я и разбил их на основные узлы, дабы проще было ссылаться на эти ролики для более плотного общения с вами. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, где я буду выкладывать короткие заметки и фотографии, не попавшие в видеоролики. В общем, сейчас рассмотрим механизмы узлы плечевого сустава, узла подъема головы, не путать с узлом подъема торса, а также лазер. Узел плеч довольно богат на мотор-редукторы. Только на движение плеч вперед-назад и поднимание рук вперед используются аж 4 штуки. Ну хотя по-другому тут не получится. По сути вы видите их компоновку и в целом тут все можно напечатать на принтере. Вот только надо придумать какие ремни использовать, а конкретно откуда их сперчать. Пока навскидку дома автомобильный ремень ГРМ. Разрезать и шить сапожными нитками и промазать каким-нибудь эластичным клеем. Хотя если подумать, то можно напечатать шестерни сюда и полностью убрать ременную передачу. Хотя меня больше волнуют редукторы. По сути дела, как его корпус, так и шестерни в легкую можно напечатать на 3D-принтере, тем же нейлоном, и будут они работать долго и счастливо. Меня тут волнует самая маленькая шестерня, которая крепится на сам вал двигателя. Напечатать ее-то я напечатаю. Если всего робота, да тот же корпус этого редуктора, можно спокойно выдавить на принтере соплом 0,6-0,8 мм ПДЖ-пластиком, а шестерни печатать нейлоном, но соплом 0,3 мм, то все будет достойно, кроме шестереночка на валу. Но единственное, на вскидку, я пока придумал из шестигранника сделать насадку на вал. Его насадить на горячую, а на него уже с такой же внутренней конфигурацией дырки напечатать шестерню. Я думаю, если она будет миллиметра на 3-4 в диаметре больше, думаю, будет ничего страшного. И особой нагрузки на нее и на мотор не добавится. Ну, по крайней мере не критически. Еще тут немаловажный момент. Нужно продумать датчики положения. Так как друзья из Input Inc используют уже готовые с контроллером сервы smb 04 b стоимостью 50 баков штука. Причем по даташиту они работают как обычные серверы, нужно знать ее угол. То есть если выключил робота, то нужно или сохранять его положение в памяти, хотя думаю, руками можно будет сдвинуть самому, и каждый раз робот должен тебя ставить в некое исходное состояние, что мне не очень по душе. Я же хочу сделать датчик, чтобы микроконтроллер знал, где сейчас находится рука. Я думаю, самый простой и бюджетный вариант это поставить переменный резистор с механической связью также через шестерню. Матоносчикам буду ставить обычный, да, самоповерх. И еще нужно свой силовой модуль ставить для управления движком. Думаю, простой хомост на масфетках, ну или НМОС, на мосфетах будет достаточно. Или поискать масфетные сборки какие-нибудь. Ну и, конечно, добавить туда защиту сквозняка. Кто не понял, это чтобы случайно нельзя было подать питание на вращение одновременно в обе стороны. Теперь давайте посчитаем, какой сюда контроллер надо поставить. Два пина нам надо для вращения мотора влево или вправо. Один аналоговый пин для датчика положения. Контроллер сквозняка. Кстати, его можно сделать самостоятельным устройством на какой-нибудь логической микросхеме. Так, смотрим. Скажем, Ардуино про микро. Так, у нас получается аналоговы до черта. А с Шимом только 5. Посмотрим Arduino про мини. Вот. С Шимом целых 6. И аналоговых хватит. И остаюсь -то их еще до черта для связи между собой всех остальных контроллеров. Возможно, вы спросите, почему не втыкнуть, скажем, Ардуину меха двадцать пять я, конечно, не считал еще, сколько надо пинов полностью всего робота. Вот меха имеет 54 цифровых пина, 15 которых может быть ШИМами, и 16 аналоговых пина. Да, во-первых, И, как всегда, будет притык. Даже если, скажем, шим это делать программами. Тут вся фишка в том, что я хочу сделать умного робота. Чтобы у него было распознавание речи, распознавание картинок, ну, в смысле поставить цифровое зрение чтобы он знал, где человек, где машина стоит или едет. Это я думаю, делает как базовые мозги на Raspberry Pi. И хочу сделать, чтобы он сам мог передвигаться по улице, то есть знал всю окружающую среду вокруг себя. И как базовую еб... я как раз и буду использовать Мега 2560, который будет именно контролировать внешние датчики и уже управлять независимыми контроллерами. Например, я присылаю ситуацию, Скажем, управлять этим роботом стандартным пультами от РЦ-игрушек будет еще то удовольствие, так как очень много механизмов, которые можно управлять. Ведь не только движение вперед-назад, там влево-вправо, но и движение рук, движение головой, можно сказать, по всем осям. А заложить, скажем, базовые функции, управлять им с планшета. И типа нажал кнопку «Ехать туда-то» – он поехал. Нажал кнопку «Принять устрашающий вид» – и все, уже некоторые сценарии в нем будут прописаны. И почему я как раз решил вот такие узлы ставить свои контроллеры с датчиками? Во-первых, приоритет у основного мозга ⁇ это окружающий мир. И чтобы ему было пофиг, что сейчас делает рука или голова, или там вообще все пофиг. Там все датчики уже сами, когда нужно, останавливают процесс. А если там что-то происходит, то на эти контроллеры просто приходят другие команды, и основной процесс... Просто уже будет знать. Также конкретно Raspberry Pi будет как подключаться к интернету, так и роботом я смогу управлять через тот же планшет по Wi-Fi. Делав его вот таким способом, используя разные облачные решения, типа более человечные. Ну хотя до кодинга еще далеко. Я еще не пробовал, нормально ли Raspberry будет работать как цифровая камера. Или придется специально покупать девайс для этого. Теперь о лазере. Как припомните из фильма, он может как подниматься и опускаться, а также он может принимать горизонтальное положение. По сути он не может напрямую управлять лазером, его подъем и опускание производится вместе поднимания и опускания плеч. И в стоящем положении он не может стрелять вперед, по сути только вверх. Также по фильму он не может поворачивать лазер влево-вправо, только всем роботам целиком. В фильме же лучи были нарисованы под нужным углом, хотя к нему мы еще вернемся. Вполне возможно доделать эти функции, благо в самой конструкции там место есть, напихать туда сер. Да и чего угодно вообще. Единственное, как спецэффект выстрела, у меня есть задумка. Ну, во-первых, поставить какой-нибудь маломощный лазер, ну, вроде чуть мощнее, мощнее указки. Его-то в дневное время все равно не будет видно, а вечером там или ночью только в тумане. Да почему бы не поставить этот дым машину типа вейпа, чтобы основная дыма выпускалась компрессором, ну типа выстрелом, в это время стреляла лазером, ну типа будет такая подсветка. Ну я конечно не знаю как она будет выглядеть в реале, но по идее это луч должен быть, будет виден. Ну а оно там в голове выглядит у меня прикольно, а там уже короче будет видно, ну или не видно. Вот мы и дошли до механизма поднятия плечевого сустава и головы. Причем он выполнен, на мой взгляд, очень интересно. Не, я не про цепь, которую вы видите на экране. Там система пластин, которая как бы не поднимали или опускали голову. Она ее всегда держит в горизонтальном положении. При этом голова опускается, лазер становится горизонтально. То есть боевое положение. И наоборот, при поднятии головы лазер становится вертикально. Этой цепью управляет такой же редурер, как и на плечах рук. Единственное, что крутящий момент передается через цепь. Хотя я еще не думал, может также ремень ГРМ от авто туда всуну. Остальные же двигатели с редукторами там нужны только для гидравлики, которую я делать не буду. Поэтому может в дальнейшем, если кому будет интересно, можем разобрать, как она работает. Меня больше в этом узле волнуют дюралевые пластины. В нашем колхозе я хрен где такую -то толщину найду. Для того как сделать. Напечатать тонкими или в размере, ну скажем, заполнения процентов на 60, и залить эпоксидкой. А еще обклеить стекломатом. Мне кажется, жесткости вполне хватит. А может вообще сделать их полностью из стекломата и эпоксидки? Как вы считаете, напишите об этом в комментарии. Ну и напоследок в этом видео самузел поднятия и опускания верхней части робота, относительно нижней. Причем используется электрическая серомашинка LAC-4P который имеет шток электродвигатель, тот же шаруповерт там внутри. Конечно, я его покупать не буду, что-то он стоит вообще космических денег. С его жопы находится редуктор и немного бультных мозгов, я единственно придумал, что внутри штока есть резьба, по которой он и двигается. То есть в теории взять можно автомобильный амортизатор, типа восьмерочный передний, где у него толстый шток. Разобрать его, оставив только внутреннюю трубку. А в этом штоке проделать дырку, нарезать резьбу на токарном, я думаю, будет не хуже заводского. Конечно, вряд ли у наших токарей будут такие резцы, чтобы сделать правильную резьбу, как она там называется, трацепидальная. Хотя надо будет узнать. Да я думаю, для такой поделки можно и просто резьбу на 10 нарезать и не парить себе мозг.